Короче говоря, iPhone потерялся. Это был какой-то декабрь-ноября. Как обычно, я проводил свое утро залипая в своем iPhone. Позалипал во всех нужных мне приложениях и решил, что нужно переместиться в более удобное и прохладное место, чтобы залипать в своем iPhone и дальше. Но перед выполнением этого плана действий нужно было обязательно хорошо подкрепиться. Оставил iPhone на столе в комнате, вместо него взял iPad. Пошел на кухню, плотно покушал, плотно запил все что покушал. Пока плотно кушал и запивал по второму кругу, наткнулся на видео своего любимого блогера. Он рассказывал про лучшие программы, которые нужно. Нужно обязательно скачать на телефон и на компьютер, но перед началом видео начал втирать какую-то дичь. Блогер рассказывал про крутой файловый менеджер AnyTrends для компьютера. С его помощью можно легко управлять всеми файлами вашего iPhone и iPad, создать собственный рингтон или расставить иконки приложений по различным категориям, как цветовая палитра и многое другое. Решил, что обязательно скачаю, но после того, как докончу свою трапезу. Через два часа вернулся в комнату. Решил взять телефон. стоп, его тут не было. Осознал, что мой iPhone потерялся. Это было странно, ведь я был дома один.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 Вы знаете, как это исправить? А ты знаешь? Нет, я же для этого у вас и вызвал. Я тоже не знаю, поэтому решил тебя спросить. Ну, просто интересно. Придурок. Я проводил мастера. Дал чей на шавуху. Решил попробовать восстановить свой телефон своими силами с помощью лицерия, кабеля лайтнинга и программы AnyTrends. Собрав все необходимое, я решил вылечить свой iPhone и вернуть его в нормальное состояние. Через пару секунд это сработало! Я снова мог заливать своем телефоне как и прежде, но тут я уже посмотрел на свой компьютер и понял, что что-то пошло не так. Короче говоря, iPhone потерялся. Привет! Если ты хлопнешь три раза, закроешь глаза и пробежишь вокруг стола, то возможно и у тебя под подушкой появится iPad. Обязательно поставь лайк этому видео, а также не забудь подписаться на наш канал. Тебе будет несложно, но максимально приятно. Благодарим за просмотр!